Всем привет, друзья! А, давно не снимала видео, но ну, думаю, надо заснять. Сейчас я жарю кабачковые блинчики. Вот они такие. Набухают так хорошо. он пожарила. Ой, вкусняшно! Положила сюда чеснок, в эту начиночку, укропщику. А затем Нынешний чеснок я положила. Вот он. Наш чесночок беленький. Кабачок. 7 яиц и муку. Все на глаз. Все на глаз, друзья. Вот. Отсюда много выйдет. Много зажарится. И буду делать толчонку, картошку. Дети любят. Дети у нас любят. Все, она скоро уже разварится. Вверху еще щиток осталось. Ну, вкусняшно. Ай, вкусняшно будет. Так, еще пусть варится. Под крышечкой обязательно прожаривается на медленном огне. И... И... Такая вкусняха. Хоть со сметанкой, хоть чем. Со сметаночки, конечно, вкусно будет. Так у меня детишки не любят сметану. Не знаю почему. Ох, туда. Мама Мы куда девчули собрались? Даринки опять вещи дали, да, тетя Таня? Вот. Подруга мамина. А, футболка аминки А Минки даже платьишко подошло. Смотрите, миловые С ложечкой. Хопа! Со столовой. И маленькие такие блинчики получаются. Вкусняшные. Укропчик обязательно добавлять надо. Тем более кабачкам она прям дополняет все все сейчас включу я не знаю на камеру будет видно не видно но короче они такие прям как оладушки набухшие офигенные да со сметаной самый самолет кушать я без сметаны попробовал обалденно это я еще только три раза нажарила. Представляете, еще сколько выйдет? От чего ты бегаешь туда-сюда? Уху! Всем привет! Амина, Амина, Амина, Амина! Скажи всем! Ну что, друзья? Вот, девочки, молочку не забудь. Приятного аппетита здоровья. Ага. На вон сметанка. Тюкаем ленчиком туда. Горячий ведь кушает. Ммм, вкусно, да? <свечный> вкусно? Конечно, вкусно, с кабачковые блинчики. Ты что? Со сметаной, Динар, вкусно. <свечный> <свечный> Горячая, да? Картошку кушать. На, Амина, со сметаной ешьки. Давай. Картошку не хочешь, что ли, Дарин? Она когда ен. Да. да, будешь кушать. Когда не нравится, она все время песенки попивает и кушает. И еще головой танцует, да. Она любит Она все любит прям. Да, все прям любит. Колбаску надо, что ли, Амина? Будешь? тушать и вот mm -hmm. вот, вот и вот и все мыться и все mm -hmm. тушить вот, вот Дарина и молодец и когда я не ем то глухи не ем, да давай кушаем mm -hmm. ну, mm -hmm. конечно вкусные кабачковые блинчики mm -hmm. яйца там все все все